Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сижу я тут на карантине и чувствую, остро хочется чили кон карне. А На канале ролик выходил сто лет назад, вот щелкните уголочек и смотрите, ну или в описании ролика заглядывайте. Но для чили кон карне нужен фарш, а мясо, как назло, для него кончилось, в магазин лишний раз не выйдешь. Зато в холодильнике болтаются куриные ножки, и я такой, йо, а че бы не сурдить что-нибудь по мотивам? Взял вчера фасоль, замочил на ночь с небольшим количеством соды. Содоречка промыл хорошенько и поставил вариться в подсоленной воде. И оставилось ей булькать от силы полчаса. Короче, сегодня нечто странное меню, блюдо-эксперимент. Список ингредиентов и основные этапы готовки в конце ролика прочитайте. Поехали! Курицу надо разделить на порционные куски. Масло в чугунке уже можно греть. Лук кубиками. Чеснок помельче. Ну и курицу уже в масло. Нагрев сильный. Мне надо ее хорошенько подрумянить, чтобы в соусе явно присутствовал такой вкус жареной курицы. Сам пока нравлю перца и сладкого. А, зеленый тоже сладкий, сорт такой. И чили перца. У меня еще и сушеный есть. Это такой сорт э, испанский, Ньорос называется. У него очень характерный аромат. Его тоже нарежу кусочками, ну или нарву. Так, что тут с курицей? О, отлично подрумянилось. Самое время добавлять лук и чеснок. Их надо довести до зарумянивания, пока они уже не начали зарумяниваться, для того, чтобы луковые сахара начали карамелизовываться. Вкус карамели очень сильно отличается от вкуса сахара. Горечь уйдет, сладость останется, будет вот такая штука. И для вот этого блюда, для блюда по мотивника чиликонкарне, чем больше вы всяких разных перцев добавите, тем будет вкуснее. Так, пока соберу пряности в кучу. Здесь у меня кориандр, зира, а наш кумин. Копченая паприка и острый красный перец. Важно пряности не жалеть. Блюдо должно получиться очень ярким, пряным. Э, таким, как, допустим, шакшука. Помните, на канале я шакшуку показывал? Не помните? Вот, щелкните в Go смотреть. Там тоже очень много пряностей. Так, лук уже прекрасно выглядит. Пора добавлять перец и пряности. Сейчас минут за 5-7 перец слегка прихватится. Тоже даст тут вот эту сладость свою характерную. А пряности в масле разойдутся. А все же пряные ароматы, они жиростворимы. За счет того, что это эфирные масла. Масло все ароматизируется. И тогда все равномерно будет пропитано вот этим букетом вкусов, ароматов, яркости. Короче, будет настоящий такой танец, импровизация. После я добавлю томаты. У меня консервированные, протертые. Свежие у нас пока все еще слишком безвкусные, солнца и мало. Пора. И сразу посолить. Теперь все это нужно потомить минут 15-20. Как раз и фасоль до готовности уже доварится. Какая красота! Скоро, очень скоро мы построим город. Ну, в смысле, скоро будем за стол садиться. Пора добавлять фасоль. Солью все отлично, с сахаром все отлично. Если у вас перец или лук недостаточно сладкие, не стесняйтесь добавить сахара. Начатится под крышкой еще минут 15 и можно садиться за стол. Вот совершенно точно сюда не хватает э, какой-нибудь пряной зелени, петрушки, кинзы. Был бы вообще вот так вот бомба. Э, жалко, что ее сейчас нет. Давайте пробовать. Ночной с курочки, конечно. Ну-ка. Делюкусман. Так. Сочная. С насыщенным вкусом. Яркая. Так, фасоли. Фасоли сюда срочно. Срочно. С перцем. М -м -м. Бомбическое сочетание, совершенно. Это это томаты, это сладость перца и лука, это яркость большого количества пряностей, это острота перца. Классное согревание здесь, просто бомбически вкусно. Слушайте, готовьте такую штуку. Готовьте с курицей, готовьте с фаршем, с говяжьим, со свиным, в конце концов. Вот это сочетание фасоль, перец, острый перец и большое количество пряностей – это какая-то феерия. Просто праздник для желудка. Все, я прекращаю, хочу скорее слопать все это дело за кадром, чтобы вас не смущать. Огромное спасибо за компанию. Не забывайте, если у вас недостаточно сладкий, сладкий перец, недостаточно сладкий лук, сахар надо добавить. Это должно быть остро, кисло, сладко, ярко, короче... Это должно взрываться просто на языке. Вот такая штука. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.